Ой. 0 процентов вижу какие спортсмены ой лейла да что вы говорите подожди никита не падай Надо покрасить вот этот, как ты думаешь? Да. Покрасить? Да. Брусья? Да. У меня краска есть. У меня А что, должна задеть его была? Ну. ладно, я пошла. А почему? А почему? краску? сейчас покрасили? Не-не-не, я сама буду красить, у меня еще когда останется, я еще дома не все покрасила. Че, Никита, ты даёшь? Мама, а мы летом разгромили яйца, забрались. А яйца-то куда дели? А как они ведь вылупятся? Чё смешного-то, Никита? Больно же ей? А ты ржешь как дурачок. У меня жалко село. Где? Не переживай. До свадьбы Не переживай. Живет до свадьбы. Баба, а пойдем а. ка Ну, сейчас я пойду ка сам. У меня аллергический шок. На осу. Я сразу в больницу Максим, мы пошли в щуку играть.